Клево всем, друзья, приехал сегодня на Кубань, приехал с Донкой, хочу половить рыбку на Донку. В этом месте я недавно был, ловил на маховую удочку, задача была поймать американского Сомика, и одного я все-таки поймал, хорошего, грамм на 400. Боец был, во! Но сегодня я с Донкой, есть интересное место, прижимная яма, и буду ловить как раз по границе основной струи и обратки. Надеюсь, все получится. Погнали, друзья! Погнали, друзья! Такая у меня доночка. Брал в том году за 800 рублей. Сколько она? Так, так. 3 метра длиной с тестом до 140 грамм. Такая мягенькая, дубовенькая, Нормально. Для таких условий то, что надо. И мощная, и не длинная. И в то же время у нее идет в комплект несколько сменных кончиков, как на фидере. Довольно мягкие и чувствительные. При ловле на донку я так же, как и на фидер, ловлю с точкой ловли. Это более правильно, чем кидать куда придется. Поэтому я собираюсь так, чтобы донка, удилище для донки и вес кормушки вместе с прикормкой был адекватен. И я мог его всегда в нужное место точно забросить. Сейчас я буду искать точку ловли. Мне нужно найти так, чтобы кормушка не прыгала, а сразу остановилась. Далеко тут совершенно кидать не надо. Вот, кидаю в струю, выбрал направление, кинул в струю, положил удилище. В принципе, пока так меня устроит, сейчас заклипсовался. И ее чуть-чуть пронесло кормушку, и я просто чуть-чуть сдвину на пару метров правее. И так буду до тех пор делать, пока кормушка сразу не будет приземляться без скачков. Выбрал новое направление. Положил и смотрю на кончик удилища. Все равно скачет. Еще на пару метров правее. А можно было сделать, допустим, на метр ближе кинуть. Все, угол уже большой взял. Вот сейчас раз, два, на два оборота катушки подмотал. Опять заклипсовался. Увеличивать вес груза не хочу. Не так комфортно ловить будет опять беру то направление последнее отлично кормушка легла и не прыгает проверяю еще раз на ту же точку заброс удар в клипсу положил смотрю кормушка легла идеально все если я буду вот так все время кидать в том месте постепенно будет накапливаться корм рыбка туда будет собираться и я думаю я что-нибудь поймаю кормушку забивать плотно не буду прикормка у меня сыпучая мне нужно чтобы она вымывалась из кормушки и там собирала рыбу закарливать отдельно не буду все привязываю поводок и сразу насадку буду ловить петля поводок у меня крепится петля в петлю благодаря этому я могу в любой момент поставить любой поводок любой длины от 5 сантиметров до бесконечности из любого материала, хоть из плетенки, хоть из монолески. Сейчас у меня монолеска 0,18. Поводок 30 сантиметров. Посмотрим, как рыбка будет реагировать. В этом месте много американского сомика. Все, кормушку забил рукой. Все. И мне нужно, чтобы она вымывалась. Раз он, если она будет вымываться, значит она будет собирать рыбу. Не будет вымываться, рыбу собирать не будет. И первый заброс. В бой, друзья, хочу рыбу. Все, ставим. Ожидание поклевки. Интересно, на каком забросе клюнет? Больше трех минут ждать не буду. Опа! Опа, сразу на первом забросе поклевка без закорма, без ничего вот это да класс кто там никого Бацбацы мимо у меня подо мной обрыв почти больше трех метров все, корм вымылся забиваю заново раз вымылся Значит, он там собирает рыбку. Нифига себе. Только приземлялась уже поклевка. Угу, Угу. Но пока реализовать не могу. Не поймал, не поймал. А, поймал. Хе -хе, маленький маленькая густерка небольшая ну, такую отпускаем густерка густера там ну, тут рыбы должно быть много интересно когда сомик подойдет или и подойдет сразу клюет представляете ничего себе она сразу клюет мелочевка так а я хочу не только мелочевку очень покрупнее хочу Так, то же самое походу та же самая зря его выпустил Тут и карась есть. И пока тут мелочевка. Передо мной еще тут берег. Кто это? И опять то же самое. Ничего себе, одна и та же густера у меня, правда, друзья? Не, это капельку покрупнее. Ого! Ого! Ого. Что-то покрупнее, друзья. Такая классная поклевка, мощная. Таня тоже то же самое. А не покрупнее, покрупнее, кто там. Карасик, друзья. Ребята, карасик, какой классный. Во, отлично, вот это шикарно. Смотрите, светленький кубанский. Красавец. Садок на Жароху. Собираем рыбку, рыбку собираем, четко в нужное место, там уже следы прикормки есть, рыбка их чует и приходит, раз уже карасик даже подошел, это круто, оп, сразу клюет, надо же, неожиданно. Ох. Ребята, вы видели, и мимо, чуть палка не утащила. Ого, угу. и мимо, чуть не нырнуло, так. Так. Что -то получше поставить, тут тащит. Угу. Ого, водок целый, целый, вот это всадило, я аж испугался. Класс, вот. еще хочу таких поклевок, туда же, только туда. Не на сантиметр в сторону. что-то сидит некрупная. Карасик небольшой. Прикольно карасик стал. Если так, это вообще сказка. Даже не ожидал. друзья смотрите пубенцы не нужны кроме того что я ловлю всего на одно удилище при правильном подходит даже вот на донку больше и не нужно так еще пубенцы не мешают зачем Я и так поклевки вижу Не, ну если вам нравится звук, пожалуйста. Главное четко кидать в одну точку, максимально. Вот рыбка там. Кормушка, не надо перегружать удилище. Нужно, чтобы корм вымывался. И кидать в одну точку. Все. Оп. И не ждать по три часа. На течение больше трех минут нет смысла, а можно даже меньше перезабрасывать, чтобы корм там обновлялся. Нет, что мелко? Что-то мелкое. Густерочка махонькая. Густера махонькая попалась. Пчелки жужжат вовсю. Вот уже сентябрь вовсю. Тепло и пчелы жужают Класс. тут. Да ты мне дашь перекурить минутку, а? Я там собралось с первого. съела съела это что не съем то по кусую так попробую червячка едать дать как отреагирует но ну, опарыша просто шикарно и вот червяк полетел так. Бывает на разные насадки, разная рыба клюет. Так интересно. Здесь прижимая яма. В принципе, есть здесь все. Я здесь даже усача ловил. Человечка не хочет. Вместе хоть. Ага. Да. Знаете, друзья, на пустой крючок клюет слабо. Всегда это знал, но вот иногда продолжаю проверять. Так ли это? Так, кукурузку не хочет. Пока, возможно, рыба не собралась, та, которая хочет кукурузку. А у нас кукурузку любит кто? Шамая. Потом кукурузу любит. Ага, а тут тоже пустой крючок. Странно. Почему? Поклевок не вижу. Еще раз кукурузку. Шамая любит кукурузу. как это не странно. Карась, карп, сазан, лещ. Бывает хорошо, берет кукурузу. Рыбец. Бывает хорошо, включается кукурузу. Ничего не хочет. А берет только кукурузу. Возможно мелочь стоит и сдюбивает, а кончик удилище довольно мощный и не видит этих поклевок. Потому что когда хорошие поклевки он видит, а когда мелочь, дюб-дюб, он практически не видит. Это проблема всех донок. Что-то есть на кукурузке, уже показалось. Что-то есть нет, нет. Есть. есть это небольшое кто-то кукурузку скушал плотва плотва еще любит кукурузу да друзья тарани плотва любят кукурузу поводок покороче один 15 сантиметров поводок один Ничего себе! Чуть-чуточку опять не утащила. Ого. Угу. Вторая такая поклевка и без реали... реализации. Это могут американские таксовать, клевать. Сомики, кстати. Они на такое способны. Да -мо! Мощнейшие поклевки, реализовать не могу. Сейчас буду думать над этим вопросом. Сейчас я этот вопрос решу, друзья. Святерок. Сижу, сижу как в закутке. Зади деревья. Тут деревья, тут деревья. Ветер идет вот так вот со спины, и он идет по деревьям, и не мешает. Класс. Так. Мощнейшая поклевочка была, кто-то сидит, кто-то сидит, загибы шикарные. Карач, какой классный, друзья, вот это карасище, вот это класс. Такой красавец. А? По чуть-чуть, по чуть-чуть, вроде по чуть-чуть прикормки. Кормушечки подается, вымывается, а рыба собирается. Какие караси классные заходят. Да, на удочку я просто не доставал, когда ловил. недавно на удочку я не доставал до рыбы. Короткая частиметровка и получается ловишь под берегом, а рыба чуть-чуть дальше состоит. Ее очень много. легко заглядение было. Карась отлично. Шикарный карась. Друзья, монтаж я использую обычный инлайн. Обычный фидерный инлайн. Мне начнут писать, что это фидер. А вот фигушки, друзья. Есть знаменитая кормушка, похожая на эту. Только вот так вот идут полоски. Она впаянная. Они очень тяжелые, грубые. На них массовое сейчас ловят леща в средней полосе России. Очень ходовые кормушки на леща. Но при этом все жалуются, что они тяжело выходят. Она сделана инлайн. Леска проходит сквозь нее И по леске она Скользит туда-сюда Но она тяжело выходит из воды Раз Потому что она грубая, тяжелая, мощная Упирается в воду выходит. Это выходит вот великолепно Моя самодельная кормушка Дальше Разница в том, что там леска идет сквозь нее И она скользит Вот так вот И спереди поводок А у меня поводок Сзади нее, какая разница как? И она скользит на одном креплении. Но смысл тот же, тот же. Дальше. Смотрите. Кормушка в воде стоит. Мы забрасываем. Ее тя тячет леску. И она в воде примерно, если вот течение, как и в Кубани, она в воде примерно стоит вот так. Вот так расположена. Леска вот так вот идет по дуге к вам. Сама кормушка вот так вот останавливается. И вот, вот тут два поводка. Смотрите. А у меня вот тут поводок. Получается, у меня поводок окажется прямо напротив кормушки. А вот эти поводки чуть дальше кормушки. Понимаете, в чем разница? Дальше, по чувствительности. Смотрите. Леска идет сквозь нее, проходит через большую длину. Ту кормушку и рыбе если она пойдет прямо поклевку сопротивление будет для нее небольшой но если она пойдет в любую другую сторону получится угол большой излома и уже э, рыбе придется несмотря на то что скользящая сдвинуть и кормушку здесь же такого проблемы нету чувствительность вот этого монтажа намного выше вон ту кормушку сделайте вон таким образом, повесьте, и у вас чувствительность будет на удилищах намного выше. И легче она будет выходить из воды. Это вот мои самодельные кормушки. Сделал две минуты, кормушка готова. Отдельно купил груза, отдельно проволоку, отдельно пружинку. Собрал каких нужно весов. Все, элементарная простынь, очень легко тот же самый смысл скользящего грузила, еще и поводок находится более правильно. А вот этот отводик, это только для того, он может сделать любой длины, это для того, чтобы не было перехлёстов при забросе. При забросе удар в клипсу, поводок выпрямляется, нету перехлеста. поводок мы можем взять из чего угодно и любой длины. Он съемный, без проблем. Можно и два повесить как на в кормушке, проблем нету. Но сам смысл того, что вот этот вариант для рыбы более чувствительный и более легче выходит из воды. И зачем мучиться с тем монтажом, если тот и тот практически инлайн. Поэтому это та же донка. Только чуть-чуть другой монтаж. Все. Забил. кормушка 60 грамм и очень легко по течению выходит без проблем делается на коленке стоит копейки стоит э, и благодаря всему, опять карасик, я могу использовать любой толщины, любого материала поводки для любой рыбы. Могу использовать... Красавец, да, друзья? Могу использовать более легкое удилище. Благодаря всему этому я бросаю более точно... Попробуйте, сделайте такую, вот там у себя в средней полосе, где вы много леща ловите, и половите на нее леща. Поставьте те же самые поводки, как вы ставите на вот эту кормушку. Все то же самое сделайте. Только совет, и у вас, поверьте, будет на более легкие удилища, приятнее будет ловить, точнее будете кидать. Легче выходить будет. Ну, давай, карасик. Пятерочка. Гусиру за борт. Если бы не течение, я бы, в принципе, можно было пожидать и там 5-10 минут, но так как течение, все корм, корм смывает далеко и быстро, то больше трех минут ожидать нет смысла. За это время у вас может и съесть, вы не заметите. За это время поводок может забудаться за ракушки, за камни. Это максимум 3 минуты. О, и вы постоянно даете новый корм. И рыбка кушает, собирается и клюет. Оп, оп есть рыбка. Есть, есть, есть, есть. Зато караси великолепно клюют. Какие они классные! Загонь, огонь, огонь! На фиксомики нужны, когда есть шикарный караси. Иди сюда! Иди сюда! Блин, там карася я поставил, друзья! Вот такого шикарного карася я поставил! В огромном количестве. Сейчас буду пробовать этот кусочек желтой резины без аппарата. Вот, помню, как называется. Каменял ракурсы камер получил две поклевки карася и поймал двух карасей на пенопласт. Сейчас будем повторять. Вот такая вот насадка плавающая резина кусочек без запаха без ничего просто твердая очень твердая резина такая. Искусственная кукуруза для ловли на flat. от нее кусочек, не ароматизированная, нейтралка. Опа. в бой. Без опарыша поклевку, чуть-чуть дольше ждать приходится, но вот двух поймал. кто то есть или сошел есть О. на пенопласт это уже третья друзья клюет Нормально, но поклевки ждать приходится дольше. И вот вопрос. А зачем мне ждать дольше поклевки? Если я могу насадить ту приманку, на которую он клюнет быстрее. Да, и тому, кто ловит на несколько удилищ, как раз это будет лучше, что клюет реже. Потому что он просто при хорошем клеве не будет успевать поэтому ему нормально я ловлю на одно удилище и мне лучше чтобы клевала на одной как можно чаще на пенопласт клюет а на насадку натуральную клюет лучше я буду ловить натуральную насадку Иди сюда. Вот на пенопласт приходилось ждать в районе двух минут поклевки а здесь начинают клювать уже секунд через 5-10 после приземления. Вот кукуруза. Кукуруза натуральная с апариком. И вот на данный момент, да, если бы сейчас взял три удилища, 4, поставил бы, зарядил бы пенопластом, мне было бы отлично. Они бы клевали там, раз в две минуты каждая, и мне было бы очень комфортно ловить, когда я ловлю один на одно удилище. Чем чаще клють, тем лучше. Я не умею забрасывать с колокольчиками, поэтому, надеюсь, все будет нормально. порыша кормочки так надеюсь не отстрелю и не улетит колокольчик Первый раз сделаю за много-много лет такое. Фух, с Богом, друзья! Есть рыбка там, там, там, там, там, там. Хоть сниму там рыбку. Какие поднимаю. Кто там? Кто там? Усач, друзья. Ой, фут усач. Рыбец. А На настоящую донку рыбец. Хы -хы -хы. Какой-то божественный звук колокольчиков! Или не, бубенцов в нашем случае. занятие сел, встал, сел, встал. И смотреть вверх, так удобно. Оба мимо или нет? Сидит, сидит, сидит, сидит. Секцион отпущенный был. Кто там? Кто там? Снимаем. Густера. Так, что-то я не понял. До этого ловился карась, перешел ловить на настоящую донку, пошло все вместе. Я карася хочу на донгу поймать, колокольчики улетели, все, нету больше бубенцов, ладно, сейчас поймаем одну рыбку и сядем нормально. Хороший способ для похудения, друзья. Вот как раз мне надо так заниматься. А то я сижу, сижу, сижу, сижу. Мимо. Фух, я присяду, друзья. Друзья, извините, но вот, вот эта вот спортивная донка не мое. Мне пузико мешает. Честно. ух сел встал, подпрыгнул. И, кстати... Поклевки хуже видно. Когда я сижу и у меня голова стоит удобно, комфортно, взгляд направлен чуть-чуть вниз, поклевки видно сто раз лучше. Поэтому я даже на течение ловлю возле берега я спиннинг никогда удилища не задираю. Раньше ловил, как пробовал, но перешел к тому, что на течение, что на стоячем водоеме, на фидер, на донке ловлю одинаково. Ну что друзья вот такая сегодня была рыбалка ничего особенного как бы просто ведро рыбы на одну донку ведро карася на перемешку с американским сомиком немножко рыбцов и густерок великолепно одна донка один рыбак. Удовольствие высшей крыши. До новых встреч, друзья!